В MyTarget заработали новые бесплатные инструменты ⁇ Портрет аудитории и технология для оценки мобильного приложения с помощью наружной рекламы. Привет, я Мария, и это Новости Digital. Портрет аудитории позволяет рекламодателям оценить основные характеристики загруженного сегмента аудитории и корректировать компании в соответствии с ними, выбрать наиболее подходящие ключевые сообщения, таргетинги и креативы, переключиться на другой сегмент аудитории и так т.д. Рекламодатель сможет сам проанализировать аудиторию, не привлекая специалистов по исследованиям. Чтобы воспользоваться инструментом, перейдите в раздел «Аудитории» в рекламном кабинете MyTarget и создайте аудиторный сегмент. Это может быть сегмент из клиентской базы или по данным счетчика TopMail.ru, если он подключен к аккаунту в MyTarget. Система анализирует обезличенные данные пользователей и отображает пол, возраст и географию. Также указывается аффинитивность. Этот индекс показывает, насколько те или иные долгосрочные интересы характерны для аудитории. Платформа анализирует 20 категорий интересов и распределяет их в порядке убывания – от наиболее актуальной к наименее подходящей. И буквально недавно MyTarget запустил технологию, которая оценивает эффективность продвижения мобильных приложений с помощью наружной рекламы. Теперь рекламодатели смогут в реальном времени узнавать сколько пользователей установили приложение после того, как увидели рекламу на цифровых носителях офлайн? Новая технология работает на базе MyTarget и MyTracker. Платформа MyTarget получает от партнеров-операторов наружной рекламы обезличенные данные об аудитории, которая находится рядом с цифровыми билбордами в момент показа рекламы. Данные передаются в MyTracker, после чего система сопоставляет их с информацией об установках приложения и совершаемых в нем действиях. MyTracker автоматически определяет конверсию показов на билборде в установке и в реальном времени обновляет аналитику компании в MyTarget. Благодаря этим данным можно оценить эффективность офлайн продвижения и оптимизировать компании, отмечается в сообщении Mail.rugroup. Group. Например, выбрать билборды в другом районе, настроить параметры целевой аудитории, перераспределить бюджет или заменить ролик. Доступ к аналитике сейчас можно получить по запросу, позже инструмент станет доступен в интерфейсе MyTarget. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Глобком. До встречи!